А это значит, что мы готовы смотреть полуфинал нижней сетки Команда Oyo Dreams против команды Quack Gaming И по хоть и запущена, но, видимо, будет рестарт Потому что пятый игрок у команды «Все твои мечты» нас покинул, к сожалению И я думаю, по-честному, можно было бы сделать рестарт Хотя, опять-таки, вспоминая фразу, которую я говорил в конце первой карты Проблемы шерифа и проблемы индейцев, вернее, шерифа не очень волнуют а меня волнует... Вот что. Два евро снова прилетает от Сомчика. Сомчик, господин, спасибо большое еще раз. Итак, пятый у нас, кстати, появился на сервере. Но поножовщина уже все-таки как бы идет. Три в два, кстати, остаются кваки. Кваки у нас пока что в большинстве. И напомню, что Квак Гейминг только что в четвертьфинале обыграли команду под Пивас. В этот же раз они выигрывают ножераунды, и право выбора стороны переходит именно к уткам. Утки вправе начать в обороне, либо же остаться в атаке. Все исключительно на их усмотрение, так как в ножах они оказались сильнее соперника. Ну, выбор. Выбор. Обдумывают свое решение. Решение реально нужно взвешивать, потому что это все-таки полуфинал нижней сетки. Впереди для команды, потенциально для любой из этих команд, может быть... Так, кстати, это смена сторон, гейминг в обороне. Э -э потенциально любая из этих команд по-прежнему может выиграть турнир, пройдя через нижнюю сетку. Помню времена, когда ты забывал вырубить музыку. Да, такие времена тоже были. Медитатор, приветствую, приветствую, Медитатор. Приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее. Итак, составы гейминг. КЗ, Дерзкая, тача Роза упала на лапу Азора и ГЛХФФ. All Your Dreams это Silver Kesson 21, не смотри, я стесняюсь и бедбой. Админ, привет. Нуржан, приветствую. Ну, собственно, пистолетный раунд разыгрывается. 21-й делает этот фраг Моментальный размен от Донт Тача. Но зелень вроде бы как можно попробовать захватить. Бэтбой, хорошая стрельба в паре с Кессоном. Разносит котелок Донт Тачу. И почему бы не уйти через КТ-респаун на точку Б? Мой самый любимый раунд, кстати говоря, на этой карте. Не смотри, я стесняюсь, забирает дерзкую. ГЛХФ и КЗ по минусу. И вот, собственно, почему я и говорил, что можно было бы уйти на точку Б. Бэтбой аккуратно перестреливает КЗ и не менее аккуратно забирает good luck and have fun. И Сильвер поставил паузу. У команды All Your Dreams остается одна пауза, но справедливости ради они берут пистолет на раунд, поэтому я думаю, они навряд ли этому как бы будут сильно расстроены. Ну, во всяком случае... Начало для атаки-то, конечно, хорошее Ничего себе, в атаке взять пистолетку ну, это, это круто Это круто с точки зрения того, что Теперь у All Your Dreams есть деньги А у команды Quack Gaming их нет Но, опять же какой-нибудь стак на условной точке А или на условной точке Б вполне себе было бы очень интересно увидеть. Но я бы, во всяком случае, на месте команды Quack Gaming сейчас просто в пятером расселся бы либо на точке Б, либо на точке А. И бог бы с ним, как говорится, угадали или не угадали. Но в случае чего пошли выбивать. Кстати, относительно быстро набрал обороты. С 7 тысяч поднялся до 15 тысяч. А, еврей, у меня было... В ноябре прошлого года 4600 подписчиков. Если быть точным, то с ноября до ноября за календарный год, получается, получилось набрать, ну, что-то порядка, там, где-то 10900, наверное, подписчиков. А ты пришел, да, когда уже было 7. Ну, в любом случае, я согласен, да, относительно быстро. Но это относительно быстро. Некоторые люди себе... Вон, Купленов тот же самый сейчас только-только Открывал кнопку на 10 миллионов подписчиков Зашел недавно посмотреть, а у него уже их 12 12 миллионов, Карл Я за это время набрал 200 подписчиков, а он 2 миллиона Ну, естественно, я не пытаюсь себя даже сравнивать Со столь харизматичными летсплеерами Поэтому, да Ну, Богдан Олд, конечно, Богдан На меня, наверное, как раз подписан Еще с тех самых времен Когда было 4000 подписчиков Но это было... Такое себе прям, конечно, грустненько было, когда э, подписчиков было 4000, да и, справедливости ради, многие из них были неактивны. Сейчас начинает собираться уже более активная аудитория, и это не может не радовать. Нас, во-первых, становится больше, а во-вторых, нас становится, ну, нам становится всем веселее, потому что чем нас больше, тем, собственно говоря, и атмосфера более дружественная. Кстати, стак все-таки на точке А частично есть у команды Quack Gaming, но только частично. ГЛХФ забегает в спину и забирает стесняшку из команды All Your Dreams. И еще один минус от а Розы. Но при этом, вы сами видите, да, разваливается практически вся команда уточек. И последним остается Донт Тач. 10 хп у него есть. Но 10 хп навряд ли хватит для того, чтобы перестрелять троих соперников. Окей. Если сейчас в ребра кто-то зайдет не очень умело... Не очень осторожно, то можно было бы сделать минус Вот, например, по кессону, да? Ну да, вот Не очень умелый, но, тем не менее, выход все-таки есть Теперь девайс есть у Don't Но здесь юхп опять же, на дальней дистанции Открываться с хелпы, ну, нелогично Потому что, ну, понятное дело, что хоть одна пуля в тебя до долетит Поэтому, конечно, сейв калаша и 2-0 Но, в любом случае, это уже заявочка на вылет Потому что команда Quack Gaming в экономическом своем раунде показали себя с э, достаточно сильной и очень уверенной стороны. Лайк, like, брат, голос. Нуржан. Понял, принял. Здорово, отличного стрима тебе, Майк Тайсон. Приветствую. Капитан команды Хейп подъехал у нас в чатик. Ваши комментарии лучше от души. За стрим, за стрим сегодняшний примерно 45 рекорд. А я могу сейчас даже точно сказать, какой рекорд был... Одновременное количество просмотров 53, даже вот так вот было М Максимум Сегодняшний это 53, но вообще Это не самый максимум, самый максимум у меня По-моему по рекорду, если я не ошибаюсь 120 где-то человек Вот так И это было прям пару раз всего Всем привет, желаю удачи обоим командам, The Best присоединяюсь к твоим пожеланиям, потому что удача командам действительно очень-очень нужна. Энтрифраг фраг от Кессона, следом Бэтбой, 21 и Сильвер. Каждый, каждый из команды All Your Dreams сделал по минусу, пока не достался фраг только стесняшки. Ну, стесняшка же, собственно говоря, он на то и стесняшка. 4 хп это как бы оставили, да? <laughs> вот теперь сиди и стесняйся. 200 плюс было, это когда один товарищ взял мне и специально 200 человек подкрутил, <смех> тогда было, да. Где мой первый коммент? Он был в самом верху, да, я видел от Бигзот Джона на пета один коммент и смайлик с галочкой был такой комментарий, я видел. Не слушай, это заметный прогресс. В начале нашего знакомства, дай бог, 10 зрителей было. Вот тут, да, я согласен. Рикойл приветствую. Что ж, Don't Touch успешно, видимо, сейвит автомат Калашникова под теровским спауном. Ну, а раунд номер три отправляется в копилку команды All Your Dreams. Это уже, хочу заметить, не карта Трейн. Если на Трейне в атаке еще как-то можно побороться, то вот тут уже бороться, конечно, в атакующей стороне будет куда сложнее. То есть, если команда Quagaming на трене себя в атаке проявили слушай, лучшей стороны, не факт далеко, что на карте Инферно получится сделать то же самое. А, и будешь Азию освещать, быстро аудиторию удвоишь как минимум. Ну, периодически пытаюсь. Кстати, скоро будет шоу-матч Узбекистан-Казахстан. Но не очень скоро. В общем, где-то, наверное, к середине января он выйдет. Но он будет. Заход на точку Б, весьма и весьма успешный от команды All You Dreams, сейчас был продемонстрирован в численном перевесе. Удержать точку не должно составлять каких-то прям очевидных сложностей, но должны быть. Должны быть эти самые сложности созданы. Иначе команда Quag Gaming, ну, если не будут пытаться, то и ничего не получится. А как вы можете заметить, уже ситуация один в один. А нет, один в два. Ничего себе, 21-й. Хорошее попадание по КЗ. Здесь дефит от АЛОВА! Ай-яй-яй! Успевает все таки убить 21 оппонента. Там буквально секунда, и был бы дефьюз. Ух ты! Аж температура, по-моему, поднялась, дамы и господа. Кажется, я начинаю шипеть. Ничего себе! Экшн! Пришли выбивать в меньшинстве. Вышли в большинство. Но не хватило удачи немножко. Очень жаль. Очередной раунд разыгрывают All Your Dreams под точку А. Гудлак luck, have fun, как, в общем-то, и еще три товарища по команде играют на пистолетах. Но entry как раз за пистолетом. Вот такое достаточно-достаточно забавно. ГЛХФМ минус бэтбой, сильвер и не смотри. Стесняшка наконец-то делает минус, ура. Кстати говоря, это третий минус, это далеко не первый, но где-то предыдущие два минуса я уже пропустил. Однако минута до конца раунда и, казалось бы, плохой с точки зрения денежек э, раунд для команды Quag Gaming, оказывается, не таким уж и безнадежным. Да, все игроки команды Quag Gaming сейчас находятся на точке А, в то время как в данный момент занимается точка Б. Увы, тут не угадали. Но не угадать, понимаете, это не так страшно, как э, угадать и не принять. Тем более, опять же, на ретейк все-таки ребята отправляются. Здесь Don't Touch, вырубает Сильвера и отдается под Кисона. Но уже 2 в 2, однако 2 в 1 благодаря стараниям ранее упомянутого мной Кессона. Последним ГЛХФ, позиция на банане. Ну, можно попробовать как бы сбрить, например, вот товарища. Не смотри, я стесняюсь, потому что девайс из-за угла вообще торчать должен был. Но нет, не успевает добежать ГЛХФ. И попытка засейвить девайс. Естественно, успешная попытка. Но 5-0! Но 5-0! Сколько бы не сейвили девайсы кваки... Все твои мечты так, господи, забирают уже пятый к ряду. А в реале они пенсионеры. Ник меняйте по типа, дому, тому игры от вас и не ждал народ. Так, ладно, это я не понял. Раньше у тебя, кстати, набиралось на стриме просмотров около 100. Сейчас 400, и это... Хорошо Я согласен, да Но, вот, например, на данном турнире аудитория чуть более активна И, как следствие, набирается даже на каких-то трансляциях Под 600, под 700 просмотров Просто YouTube подгружает, раз. Ну, кстати, YouTube срезает у меня просмотры, я заметил Стрим заканчивается, написано количество воспроизведений Было там 500, например А он мне потом показывает, что просмотров 200 Спасибо Ютубу за это 2 в 3, уже один в 3. неудачный на этот раз выход на точку Б, но, ну, наконец-то, команда Квагейминг борется, и борются они именно за победу, да, не просто так борьба за сейв, Бэтбой что-то, по-моему, не поверил сам в себя, и, по-моему, как мне показалось, просто пошел и отдался. 5-1. Я сегодня спрашивал, когда Долан Узбекистана будет, ты проигнорировал. Если что, эта шутка была? Не-не-не, я же прочитал это сообщение, просто я и на него не ответил, потому что я понял, что это шутка. Оно же последовало как раз после сообщения о том, как попасть на турнир. Это же два самых распространенных <свы> вопроса на моем канале. Поэтому да, привет всем, F-21. Оу, это ж истребитель такой или нет, подожди, или я путаю? Нет, F-15, по-моему. А F-21 есть или нет? А вот это, кстати, вопрос. Ну, в любом... О, ахи! Приветствую Ахи, давненько очень не виделись, спасибо большое за пожелание удачного стрима В общем, едем дальше Едем, дамы и господа, не будем останавливаться на том, что я буду читать чат Все-таки стоит э, смотреть за Counter-Strike Минус от Бэтбоя в размен за погибшего 21-го И ковры, казалось бы, полностью принадлежат команде All Your Dreams И спорить с этим на самом деле глупо, потому что действительно с ковров теперь атаку точно не выкручивать. Ну, можно выкорчивать их из ребер. У заканчиваются патроны. Предательский столб э, взял весь урон, выпущенный игроком атаки, на себя. Сильвер, увы, уже очень, очень и очень. Будет тяжелая ситуация. Конечно, по мне как показалось, что девайса нет. Но если бы был девайс, я бы еще, может, и поверил на то, что ну, получится как бы. Но без девайса однозначно мимо кассы. 5-2. После этой игры есть еще игра? Шамшот? Да. После этой игры, возможно, будет две, но одна будет точно. Это какой чемпионат? Ссылочка на турнир, который сейчас мы с вами смотрим, находится в описании к данному ролику. Проходите туда, берите эту ссылочку и играйте на паблик-сервере у ребят. Квакгейминг uh, не сдерживает натиск соперников на точке А что позволяет команде All Your Dreams понадеяться на победу в этом раунде Два минуса все-таки безнаказанных И Бэтбой не забирает соперника <laughs> Ладно, хотя бы не отдается хотя... Ой, нет, отдается <laughs> Какая хитрая хаешка от Арозы. 70 хп остается, кстати, у него Но тут со спины как не убил 7 хп уже остается Минус от Кессона Ну и ГЛХФ 7 хп Сейвить, только сейвить исключительно. Ведущий лучший офишел тут. Офишел. Спасибо большое за такое доброе слово. В мой адрес 6-2. Фюрер, да, меня сегодня почему-то товарищ еврей называет фюрером. Константин, приветствую! Так, 6-2 в пользу коллектива. Все твои мечты, ребята, продолжают радовать нас уверенной атакой. Команда Quag Gaming немножко дали слабину в предыдущем раунде. Я считаю, что именно сдали слабину. Два игрока, находящихся на точке А, было слишком мало для того, чтобы что-то удержать. КЗ, однако, останавливает немножко выход от атаки. Избежать, возможно, выхода на точку и не получится Но, как минимум, энтрифраг сделан И в любом случае принимать уже не пятерых, а четверых Разница здесь весьма и весьма большая Ух ты! Вот это дерзко сейчас проломали голову А следом еще и ГЛХФ падает Также минус в ребра от Сильвера И моментально на ровном месте Дамы и господа, мы получаем 4 в 2 Но а, Донт продол Тач продолжает, простите меня, бороться и вырубает 21-го, как бы немножко в очередной раз выигрывая время для своей команды. Следом стесняшка погибает от всего того же Донт Тача, который то в рукаве, то на хелпе. Хрен поймешь, где его ждать. Минус от Сильвера под Донт Тачу и КЗ со снайперской винтовкой 1 в 2. И очень сложно понять для меня лично... Лично сложно для меня понять, КЗ в данном контексте означает короткое замыкание или все-таки Казахстан. 7-2. Увы, снайперу не позволяют ни засейвить АВП, ну и, естественно, выиграть раунд точно никто не позволяет. Призовой фонд какой? Призовой фонд не разглашается, дамы и господа. Он есть, но он исключительно, так скажем, для символичный для участников данного ивента. Сумму называть, к сожалению, я не буду. Это финал? Нет, это полуфинал нижней сетки. А Роза, Энтри... Entry... Не Энтри, кстати. Энтри, оказывается, был уже сделан, а я почему-то не заметил. Ну ладно, ГЛХФ когда-то успел а, отправиться в следующий раунд досрочно. Ну и в результате получается два минуса от атаки, один от обороны. О, да тут чего! Ну, ну, как такое можно было-то той Ой, на нож посадили! Какие жесткие игроки команды гейминг Ловушка на точке Б практически сработала. Бэтбой один на один с дерзкой... И... Побед... <сORS> <сORS> <сORS> <сORS> Это место проклято, дамы и господа. Место между первым и вторым просто проклято. Там сначала КЗ спрятался и с ножом зарезал игрока атаки, а теперь там спряталась дерзкая. И никто не додумался туда повернуться. Ну, по... Очень, очень были увлечены своим выходом. Игроки команды All Your Dreams, что даже все чекать не успевали. КЗ это Коза Зеленая. Ну, такая трактовка мне даже в голову не приходила, товарищ Константин. Дерзкая, 66 хп после контакта с Мидом, и У нас вылетел пятый игрок. Нормалек. Нормалек. Ну, плохо, конечно, что пятого нет. Я надеюсь, он вернется и хоть как-то немножко... Повлияет на исход Раунда, может и не повлияет, пока Как вы можете заметить, All Your Dreams Справляются и в четвером И справляются, надо сказать, достаточно уверенно Как минимум с численным перевесом Сейчас точка А, ну, либо Упадет, либо будет отбита и два варианта Если она упадет, выбивать точно Уже будет нецелесообразно Но либо если получится удержать Тогда разговор Уже, как говорится, совсем другой а Минус от КЗ и еще минус от ГЛХФ, дамы и господа, но Сильвер. Но Сильвер и кисон, ну, вот, не успел я даже сориентироваться, откуда сейчас будут приходить игроки обороны. Слишком такой уж получился. Как это правильно бы выразиться. В общем, очень сложный раунд получился в исполнении команды All Your Dreams. И игроки обороны пытались обволакивать точку со всех сторон для ретейка. Но все оказалось... Как-то далековато от идеала И таким образом мы получили восьмой То есть победный в первой половине раунда За командой Все твои мечты Ребята добились победы Находясь по сути в слабой стороне И Это достойно уважения О команде Quagaming я бы рекомендовал Собраться, тем более пока пауза Есть возможность Абсолютно на халяву За время, которое мы ждем Обсудить стратегии на дальнейшие раунды И это действительно может немножечко Прояснить ситуацию если у тебя в игру 5К, побраться и скину дурику косарь. <свят> а он бы тебе не скинул, наверное. <свят> Хотя нет, может и скинул бы, кто знает. А, добрый вечер, Даниил Сергеев, приветствую. Кстати, Даниил, многоуважаемый, я у вас хотел спросить. У меня просто память э, на имена и на никнеймы, ну, такая весьма иногда бывает посредственная. И поэтому я бы хотел уточнить все-таки. А вы случаем не Дан С? Просто в таком как бы ключе, если это вы, я бы объединил донаты с ваших двух аккаунтов, чтобы вы в списке донатеров имели реальную сумму, а не два разных аккаунта с разными суммами. И, кстати, отвечаю на ваш вопрос по поводу антологии героев. Сколько нужно задонатить? 1600 рублей. И в таком случае я прохожу героев Меча и Магии с первой по пятую часть. Дан С, все правильно, да, то есть, это спонсор канала. <laughs> Но спонсорка у него оформлена просто э, с другого аккаунта, дамы и господа. Но прошу любить и жаловать. Удачи, бро, шахрух, спасибо. Дорогая мышка дает плюс к скилу или нет, спрашивает медитатор. Ну, я бы сказал, что к скилу нет. То есть мышка не научит тебя играть. Но с хорошей мышкой ты определенно попадать будешь гораздо чаще, потому что хорошую мышку, более вариативно можно настроить, да, то есть более детально. Можно DPI подобрать более точный и нужный, и правильный, собственно говоря, под вот твою манеру игры. А, ну и опять-таки, различия опять же в том же самом DPI, в частоте герцовки, все это очень-очень сильно влияет, поэтому... Научить мышка тебя не научит играть, но играть станешь лучше, если играешь на обычной какой-то простой мышке и перейдешь на геймерскую. Тем временем вернулся пятый игрок. Наш уважаемый бэтбой, пришел и. И где он? И вот! Ничего себе! Ничего себе! Просто! Парняга забегает в спину! Отсутствовал хрен знает, где все это время, просто забегает в спину и, и начинает настреливать оппонентов глаком! 9-3, дорогие друзья, и у нас пауза от Сильвера очередная. Вообще это должна была быть уже как бы последняя, по-моему, пауза, да? Было же до этого написано осталась одна пауза. Потом они взяли сейчас вот паузу в предыдущем раунде. И было написано осталось 0 пауз, и теперь написано. <тасц <vragen> <тасц </ц> да ладно! Ну, это вообще <тасц> уже ни в какие ворота. <тасц> это совсем уже ни в какие ворота! 20 евро прилетает от Сомчика, а почему, кстати, не этот, как его, донат сейчас на экран не вывелся, не понял, чё-то я юмора. Вы же не видели сейчас, вы слышали его, но не видели, да? Не понял, не понял, прикола, почему так? Опять Donation Alertс болеет. Походу, дело, да. Сомчик, господин мой многоуважаемый, от души душевно в душу. Мне просто даже. Я даже не знаю, что сказать. Если вчера я еще пытался какие-то слова подбирать, то сегодня мое. Все. Мои полномочия закончились все. Знаю, только мат... Ах, Господи, что вы тут понаписали. Ой, я все аж. Блин, что-то потерялся, ребят. Аж перехватило дыхание. Сомчик меня вообще вчера чуть до истерики не довел, и еще и при этом чуть ли не убил меня. У меня давление поднялось <laughs> до нереальных каких-то цифр. Так, для получения модератора донат 3К одним платежом. Да, не, на самом деле, если кому-то хочется получить модерку, минимальный донат, да. То есть, ну. Ну, а вообще, самое главное, присутствовать на трансляциях. И тогда модерку я и так просто дам, как бы донатить для этого не нужно. Меня до сих пор снимают деньги, зато так. Я там подписан, а пароль не знаю от того АКа. Но надо как-нибудь восстановить, Даниил. Это было бы все-таки правильно. Телефон разбил еще тогда, и новый АК завел. Ну, по-любому, как-то можно наверняка будет получить доступ к предыдущему аккаунту. Может быть, через электронную почту, если попытаться в. Все, я. Все, я потерялся. Потерялся полностью. Что ж, дорогие друзья, два дигл, три дигла и два юспика у команды Квакгейминг. И, как вы понимаете, это не очень, конечно, работа, рабочая метод для победы в раунде. Но, тем не менее, попытки все-таки какие-то были. И Сильвер даже потерял немножко хп вместе с тиммейтами. И чуть не убили 21-го. То есть сейчас еще и даже близки были сделать хотя бы один минус на таком достаточно посредственном э бай раунде. Так, здрасте-здрасте, карма, приветствую, Андрюх. Так, медитатор, для начала попробуй Блади компанию, там настройки есть в проге от сенсы до макросов. Ну, я, например, пользуюсь мышью Logitech G403 Hero, если вдруг кому интересно. Мышь проводная, не Bluetooth, Bluetooth-мышь для гейминга вообще в принципе не подходит адекватно. Поэтому я все таки рекомендую проводные. Частота отклика важнее а, в разы. А, 2 в 4, ну не, не то, что частота отклика, неправильно выразился. В общем, импут а, лак появляется, пусть даже и небольшой, но в шутерах он все равно очень сильно влияет. А, 2 в 4, неудачный выход от команды Dreams. Я видел там в чатике, просили... А, Показать статистику. Вот статистика на ваших экранах. Снова вылетает пятый игрок у команды Все твои мечты. Но ну, это, наверное, их уже не сильно страшит, потому что раундов они набрали для атакующей стороны. Ну, просто э, сверх. Сверх того, что нужно, и сверх нормы вообще абсолютны. Короче, это четвертый. Наверное, все-таки я позволю себе в наглую чуть-чуть раньше прибавить этот раунд. За 30 секунд до его окончания. Но навряд ли здесь стесняшка сейчас что-то изменит. Хотя есть бомба. В теории можно попробовать пройти на точку Б и поставить ее там. Но там есть игрок обороны, который, которым является Дерзкая. Ну и на пару с Дерзкой здесь еще играет. А Роза упал на Лапозор. Кстати, сейчас возможно будет чек э, Банана. Ой-ой-ой! 18 хп ведь у Арозы и можно было, кстати, сейчас спокойно застрелить, но не получилось. Все, теперь с двух сторон просто сейчас будут пинать ногами минус от дерзкой и раунд все-таки закончился. Не успеваю немножко за чатиком, читаю по мере возможности. Знаю только моторы V8, но у моторы V8, разумеется. Кстати, у меня как раз V8. А, так, а, Сомчик, брат, признайся, ты шейх? Да, кстати, я вот тоже, наверное, думаю, что вероятнее всего многоуважаемый э, Сомчик действительно является э, владельцем каких-нибудь очень крупных предприятий. Думается мне так, во всяком случае. 21-й, даблкил, ответный минус по кессону от КЗ. Но это пока все, что удается сделать. Э, мне постоянно почему-то хочется сказать квакушкам, но потому что вроде как квак. Но квакушки это все-таки лягушки, да, а они утки. Э, квакающий коллектив. Но ну, опять же, вот они не квакают, они ж крякают. Чертов, английский язык и не совсем точные переводы. В общем, ну, такая штука. Три в два. Мне кажется, здесь нет смысла никаких ретейков делать, потому что очень мало времени. И позиции игроков атаки при любых раскладах вещей э, будут профитнее, чем и у игроков обороны. Но, увы, конечно, сейвиться на последнем раунде это максимально глупо, поэтому игроки обороны пытались. Но не получилось. 11-4 на табло. All your dreams э, выиграли... Это ж... Кто такое? Так, а это бит прилетел. Да, это Александра донатит мне только биткоинами. Вот э, это уже пятый биткоин, который я <laughs> задонатил Александра. Ну ладно, конечно, это не биткоин, это битс Бай доктор Дре. Нет, это битсы э, с. Сашуленька, большое тебе спасибо. Ну а мы смотрим пистолетный раунд второй половины. Бэтбой начинает прием ковров и делает два минуса, прежде чем его просто затыкали на смерть глоками. Игроки команды Гейминг Попытка поставить бомбу, чтобы хотя бы какое-то денежное преимущество получить в случае поражения. Но кисом забирает дерзкую и остается в соло Дон Тачи. 21 В спину ножом. Просто в спину ножом, дамы и господа. 12-4. Может этот минус ударить по морали. У меня тоже, Сань, В8, 5,5. и 5. А у меня... А у меня... У меня 4, 4, кстати. Так, в натуре на 3, так это я читал. Так, так это я читал, читал. На Инферно-ЗТТ очень хорошо сыграли. С этим полностью согласен. Безумно круто сыграли. Кто-то сказал Warcraft. Я сейчас ММ Ханта на 3, 3, 3. 3.3.5 Х5 качаю Вау Вообще просто меня сломало Все что здесь сейчас сказано было 2.0 дизелек Ну кстати дизельки бодрые Так то вообще-то да Не будем забывать Что даже малообъемный дизель При правильной компоновке Вполне себе Кисон. Вот это поворот Кисон. кстати как и в предыдущем матче который я комментировал с участием команды «Все твои мечты», работает под конец раундов. Только под конец матча кисон начинает кого-то убивать. Однако ситуация 2 в 2, и, в общем-то, квакейминг не выглядит столь беззащитными, как могли бы вы подумать. Перестрелка 21-й КЗ заканчивается для последнего гибелью. Донт Тача... Ну, надежда только на Донт Тача! Ни хрена себе! Вот это хук, дамы и господа. Ну или прямой внос. В общем, тут, по-моему, хрустнуло очень и очень знатно. Ну, очень. Нашел все-таки бомбу. Сильвер. И это 13-4. Прикол, на самом деле, не квак, а юг. Это сервер. Так, этот сервер еще жив. Аха-ха, тоже что ли залететь, вспомнить патч и. Пронести ЦЛК. О, все, ладно, короче, я понял. Я понял. Но это вы правов, что ли, да, тип, как я понял, говорите, да? ММОшники. Дизелек неплохо пока не замерзнет. Но если соляру нормальную заливать, так он и не должен замерзнуть. По идее. Если не заправляться, как говорится, из под ослика, а то бывают и такие ситуации. 5 в 4, атака в большинстве заходит на точку Б, но все игроки обороны уже готовы принимать Сильвер в спине! Боже мой, 4 минуса от Сильвера! Похороны, дамы и господа, для команды КВАК Гейминг просто не зачекали спину! Ешь ты, моёж ты, какая ошибка! Ошибка, которая может стоить целый матч команде КВАК Гейминг, поскольку теперь нет денег... Нет денег и придется отдать 15-й раунд соперникам и команда «Все твои мечты» естественно не откажутся забрать 15-й раунд, как бы Дорт Тач не потел. Увы, но это факт. 15-4 в пользу коллектива «Все твои мечты» для них уже практически карта выиграна. Им остается выиграть всего-навсего в одном раунде для того, чтобы пройти... В следующий тур. В финал нижней сетки. Но посмотрим, удастся ли достичь успеха в каких-либо последующих раундах. Прокидка окна. И 21-й. Видимо, именно 21-й пытается стать палачом своих соперников а в данной встрече. Кессон со снайперской винтовки еще включается. Ну, 6 хп. 6 хп у Розы, Алапы и Азора. И все. Видимо. Все, дамы и господа. Минус от бедбоя. И донат еще один прилетает. Вот это поворот. Донат от Медитатора. 100 рублей. Привет еще раз. Буду прокачивать точность попадания с АВП до 100% на фасткапе. На хорошее пиво. Спасибо большое Медитатору. сто 100% попадания с АВП, мне кажется, даже ни один профессионал не владеет. Но желаю достичь успеха в этом. Хотя бы процентов 85, я думаю, будет уже за глаза достаточно. Ну а у нас, дамы и господа, новая инфа подъехала.